Друзья, всем привет, Снова выбрался на рыбалку, я тут заплыл в такую классную протоку, называется это быстрый. сегодня очень тихо, такой теплый классный осенний день, природа просто обалденная вокруг, я сейчас покажу вам это, выбрался я на поплавочную снасть буду ловить, взял две удочки, 4-6 метров, потому что здесь глубина разная, доходит до 5 метров, поэтому взял шестерочку, Ловить я буду сегодня на параша. Что еще хочу сказать. Сегодня камера ближнего вида у меня будет не на штативе. Но я постараюсь что-то придумать, потому что штатив забыл. Ловить я буду сегодня, скорее всего, что разнообразную рыбу. Потому что здесь водится и карась, и густера, и плотва, и краснопер. То есть есть тут все. Что будет клевать, посмотрим. Давно здесь не был. Ну, по словам рыбаков... Тут и краснопер есть, и густыр хороший на данный момент. В общем, будем его искать. Сейчас покажу эту красоту. Вот смотрите, как тихо, красиво. Обалденно, просто обалденно. Ну и погода сегодня радует. Очень тепло и ветра практически нет. Как найду интересное место, обязательно включусь, закормлюсь. В общем, начинаем рыбалку. Вот это уже второй карасик. На этом месте. Поставил со дна. Чуть приподнимаю на дно. Берет мелкая красноперкая платвица. А с дна берет карась. Поэтому будем ловить карася. Ловлю на опарыша. Надеваю один-две штучки, потому что крючок очень маленький. Сейчас подключу еще камеру. Постараюсь ее выстроить так, чтобы было видно. Потому что штатив, как я уже говорил, я забыл. И вы будете все видеть. Вот вылаживает, вылаживает, вылаживает, иди сюда. И сошел. Так, ничего, сейчас я пока камеру настрою ближнего вида, чтобы было хорошо видно поклевки. А рыба никуда не денется. Кое-как я вот видите, камеру поставил на рюкзак, чтобы было видно. И продолжаем ловить. Это конечно ущербно выглядит, но это лучше чем ничего. это то что надо вот такой карасик сейчас не рано сейчас уже часов 11 рыба поздно проснулась сопротивлялся больше чем он, она весит маленький карасик повел сначала я думал там монстр какой-то сидит освежаем пайка. хлестнулся ну, хоть не срезал это хорошо вот такой карасик красивый ну рыбалка рыбалка пошла я вам хочу сказать хороший карасик стрельнул. вот такой красавчик глубоко захватил конечно Что ж, все руки у меня в крови довольно симпатичная краснотыочка захватила конечно как барбос взял небольшую, долго он кидал. Ну в итоге взял свое. У меня карасик обзавелся сбоку. Тоже решил кинуть, на всякий случай проверить. И вот такой карась, упитанный. В общем, рыбу надо сегодня искать. Итак, друзья, все, моя сегодняшняя рыбалка закончена. Закончена потому, что я... Сделал бороду на удочке, ну, зацеп был, потом дернут соответственно, это борода. Я уже не хочу распутывать, просто уже хочу собираться домой. Сейчас я вам покажу, что я поймал сегодня. Сегодня был в основном карась, конечно, немножко было там краснопера. Ну, такая рыбалка, честно говоря. Больше на веслах покатался, спинку размял. Но, в принципе, долго не выходил на воду. Оскомину сбил. То есть поклевки видел. Это радует. Отдохнул, конечно, на природе, потому что работа, к сожалению, все свободное время забирает. В общем, ребят, смотрите, что поймал. Рыбы немного. Сейчас пересыплю все в ведерко. И будет получше видно, что за рыба. Ну вот смотрите, вот такой карасик, вот. Вот. наверное десяток карасей, разные есть конечно и помельче, вот краснопер. Рыбка небольшая, Ну для того чтобы пожарить ее вполне хватит, даже котов смогу угостить. Ребят, все, я собираюсь и грибу домой. А вы, пока что еще стоит такая классная погода, если есть возможность, обязательно выбирайтесь на рыбалку. Не пожалеете, это определенный кайф. Пока!